Приветствую, семья канала Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за поддержку. Наша миссия – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте начнем. Чтобы вы предпочли услышать от кого-нибудь «Я люблю тебя» или «Я влюблен в тебя»? Как вы думаете, есть ли вообще разница между этими двумя словами? Большинство людей не понимают этого. Любить кого-то и быть влюбленным может означать две совершенно разные вещи – вот семь основных отличий между любовью и влюбленностью. Они помогут вам лучше различать эти два понятия. Первое – выбор против эмоций. Любить кого-то – это осознанный выбор. Но влюбленность – это не то, что мы можем контролировать. Вот почему вы можете обнаружить, что вас привлекают люди, которые, возможно, не должны нравиться вам. Или те, кто не чувствует того же самого. Либо те, кого мы не очень хорошо знаем. С кем у нас нет ничего общего. Это вопрос эмоциональной химии. Но когда вы любите кого-то как близкого друга или члена семьи, это происходит потому, что вы сами так решили. И точно так же вы можете решить перестать любить их и вычеркнуть из своей жизни. Но не так-то просто перестать испытывать чувства к человеку, в которого вы влюблены. Постепенность против мгновенности. Вы когда-нибудь встречали человека, которому испытывали сильные чувства? Вы были уверены, что это именно те люди, встречались с ними, были рядом и даже просто думали о них так много, что вас переполняли эмоции? Вот на что похоже чувство влюбленности. Это страстное, интенсивное и почти мгновенное чувство. Она может застать вас врасплох и наброситься на вас без предупреждения. Но любовь, с другой стороны, имеет тенденцию медленно развиваться с течением времени. И хотя при первой встрече это происходит не так быстро и не так интенсивно, с каждым разговором и значимым моментом он становится все сильнее и сильнее, пока вы не обнаружите, что человек вам очень дорог. Третье – прочное и мимолетное. Еще одно ключевое различие между любовью и влюбленностью заключается в том, что люди разлюбили так же легко, как и влюбились, будь то из-за разногласий, ошибок или обнаруженных непривлекательных качеств. Влюбленность может быть столь же непостоянной и хрупкой, сколь пылкой и захватывающей. Исследования даже показывают, что такая страстная любовь обычно достигает пика в течение первых 6-12 месяцев и часто заканчивается вскоре после этого. С другой стороны, любовь более устойчива и долговечна. Потому что со временем она становится только сильнее. В ней не так много взлетов и падений. Она строится на прочном фундаменте комфортного общения и открытости. Четвертое сложное против легкого. Многие люди верят в то, что любовь не должна быть трудной. Но на самом деле это только полдела. Быть влюбленным в кого-то легко, потому что это в основном вопрос химии и влечения. Когда вы влюблены в кого-то, все, о чем вы заботитесь, это кайф, который вы испытываете, бабочки в животе, стук сердца и романтические искры между вами. Кажется, что все просто и легко станет на свои места. Но это чувство не длится вечно. Когда вы действительно любите кого-то, а не просто влюблены, вам потребуется много усилий, чтобы все наладить. У вас будут конфликты и компромиссы. Но, несмотря на все это, вы будете стоять друг за друга, бок о бок. Пятое. Жертва против поддержки. Готовы ли вы бросить все ради своего возлюбленного? Пойдете ли вы на жертву ради них и откажетесь ли от собственного счастья только ради них? По правде говоря, большинство из нас, скорее всего, ответили бы «нет». Потому что, несмотря на то, что вы влюблены в этого человека, в глубине души, мы знаем, что пожалеем об этом только тогда, когда наши чувства к нему гаснут. Вы поддерживаете их и хотите, чтобы они были счастливы. Но вы не готовы приложить усилия, чтобы стать тем, кто сделает их счастливыми. Правда в том, что любовь иногда означает необходимость быть бескорыстным и ставить потребности любимого человека выше своих собственных. Это значит сделать их приоритетом в своей жизни и заботиться о них так же, как о себе. Шестое. Партнерство против собственности. Чаще всего, когда мы испытываем сильные романтические чувства кому-то, мы становимся собственниками, потому что мы хотим, чтобы они принадлежали нам и только нам. Мы легко ревнуем и жаждем от них постоянного подтверждения того, что мы единственные и неповторимые. Иногда эти чувства могут даже превратиться в паранойю и чрезмерный контроль, если мы выпустим их из виду. Но любовь к человеку – это больше партнерство, чем собственность. Это намного полезнее, потому что обе стороны дают друг другу свободу быть самим собой и делать свой собственный выбор. И номер семь – их чувства в сравнении с вашими. Наконец, есть вопрос о том, что вы чувствуете к человеку и что он чувствует к вам. Когда речь идет о влюбленности, все зависит от того, как они заставляют вас чувствовать себя насколько счастливыми они вас делают. Поэтому вы влюблены в них до тех пор, пока они поддерживают ваше счастье. С другой стороны, любовь больше заботится о чувствах другого человека. Например, о том, чувствует ли он, что его уважают, ценят и понимают. Она менее услужлива и более альтруистична. Помогло ли вам это видео прояснить картину? Необходимо ли вам лучше различать разницу между любовью и влюбленностью? дайте нам знать в комментариях, если у вас есть свои собственные различия. Если вам понравилось смотреть это видео, поставьте нам большой палец вверх и поделитесь им с кем-нибудь, кому оно тоже может показаться интересным. Список использованных исследований и ссылок приведен в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин и, как всегда, супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз!